Пропагандируется насилие. Причина, по которой сегодня в Красноярском крае предложили запретить одну из самых популярных игр. На якобы пагубную зависимость детей обратил внимание депутат ЗАГС Владимир Рейнгард. Принимал участие в обсуждении доклада регионального полномочного по правам ребенка и рассказал о своем личном впечатлении от общения с молодым поколением россиян. Дескать, пришел в библиотеку Нижне-Ингашского района и увидел, что вместо книжек дети держат в руках мобильные телефоны. Зерна. И все сидят с телефонами. Я говорю, что вы смотрите в телефон? Иди нахуй! он говорит, мы тут игры закачали. Какие игры? Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить. Как заверил Рейнгард, коллег по ЗАГСобранию, из-за насилия в игре у детей возникает гиперактивность. Ворон! Ворон! В... Женя.